Всем привет! С вами Сергей Иванов, и вы на канале Экология Разума, и я продолжаю голодовку Samsung. На сегодняшний день я голодаю более 66 дней. Для чего я это делаю? Смотрите в первом видео, как называется видео. Видео называется Голодовка Samsung номер один. Переходим, смотрим. И у меня к вам просьба, к тебе просьба. Ну, подпишись, конечно. Впереди на э -э, официальный сайт компании Samsung. В раздел «Написать письмо президенту компании Samsung». Потрать одну минуту своей жизни, заполни небольшую форму. Скопируй ссылку на это видео или первое видео «Голодовка Samsung номер один». Вставь его туда, напиши «Пожалуйста». Уважаемый президент компании Samsung, отреагируйте на это видео, дайте ответ или что-нибудь еще напишите. Но обязательно, обязательно напишите что-нибудь. Иначе они проигнорируют бюрократы эти, которые засели в компании Samsung и не слышат нас, простых потребителей. Которая нравится продукции техника Samsung Но есть много всяких претензий И по качеству, и по сервису, и по функциям И по много чему Мы можем это сделать Поэтому поддержите Напишите Смотрим дальше Значит, тема сегодня не очень такая простая Видео будет короткое вот. Так, значит тема такая: психология голодовки Samsung или психика голодовки Samsung. Я как бы не специалист в этом направлении, расскажу лишь свои э, ощущения за эти 66 дней две шестерки. Кстати, с голодовкой вы знаете, она заканчивается либо выходом из голодовки. Либо смертью Поэтому я не знаю чем все закончится Голодовку я продолжаю Подпишись, смотри Распространяй Видео, там еще есть Видео, которых я уже подоснимал И буду дальше снимать Сколько есть сил Жизненной энергии Вот Делюсь своими впечатлениями Для кого-то будет это полезным для кого-то не очень, в общем, смотрите и так далее. Значит, психология или психика? Понятно, что когда организм э, хочет э, есть, а ему не дают, а я 66 дней ничего не ем, вот, эм... показывают в этих фильмах да, апокалипсис, когда когда люди с голоду там, убивают друг друга. Вот там едят друг друга ну до такой стадии еще не докатился конечно вот но э, с определенного момента ну с дня наверное там 20 20 э, есть такое ощущение ну не ощущение в общем организм пытается выжить и поэтому обостряет психику так как я сам себя ограничу я не голодаю а у меня голодовка Samsung. То есть есть определенная цель, это не просто там, но ну, я голодаю, что там такая-то причина. Причина у меня, голодовка, поэтому. Голодовка Samsung. Причина, чтобы у меня услышали в компании Samsung, поэтому я себе ничего такого, ну, кроме э, кроме воды, э, там сахара. Ну, смотрите предыдущие видео, там все узнаете. Ничего себе позволить не могу. По этой же причине я не употребляю препараты, которые ну, расслабляют психику, скажем так. Хотя в интернете вы можете найти советы, что такие препараты, легкие легкие препараты, они помогают снять вот это напряжение голодного человека. То есть, когда твоя психика быстрена. То есть получается, что как бы просыпается Инстинкт хищника, то есть нужно выжить. Твоему организму нужно выжить, я его прекрасно понимаю. Поэтому я вместо химии использую психологию. Я с ним общаюсь, уговариваю, объясняю, для чего это, почему нужно потерпеть. Но он со мной не всегда, организму согласен. Поэтому иногда происходят срывы. Да, откровенно говорю, бывают срывы. А, правило «посчитай до 10 помогает. Ну иногда до, до счета один, <laughs> Ты, ты еще один не сказал, но уже организм что-то высказал в, в сторону какой-то проблемы какого-то человека. Поэтому я искренне, ну многие не знают, что я голодаю, я искренне прошу извинений у тех людей, нет, я не уходил в жесткое такое совсем уж. Вот. Оскорбление там. <клес> не жестил. Но со стороны, наверное, между обычными людьми это, может, где-то выглядело и очень агрессивно с моей стороны. Поэтому, кого я обидел, я прошу извинения. Это не оправдание для меня это моя проблема, я, как говорится, вас вмешал в эту проблему своей, ух, энергией, энергетикой вот это вот. Поэтому прошу извинить, кого обидел ненароком, причину теперь кто увидел, узнает, потому что типа того, что ты извини, я тебя тут наехал, ну там, немножко агрессивно повел по отношению к тебе, потому что я голодаю. Причина как бы, ну, так себе причина, поэтому приношу извинения искренне, есть такая проблема, но для того, чтобы этих проблем меньше было, организм, мне приходится психологически, психически тоже тратить много энергии на это дело, вот. поэтому те, кто знает, стараются обходить острые углы какие-то в отношениях со мной в общении, там. Вот, то есть, и если какие-то возникают конфликты, как бы они раз стараются люди эти, ну, понимая, в чем моя, скажем так, нынешняя химия внутренняя, ну это все биологические процессы они завязаны в организме. Наш организм, спасибо Творцу, он очень разумно создан. Он очень разумный, в нем есть все. Понимаете, в чем дело? Для того, чтобы наша душа, я уже говорил, говорю и буду говорить, что тело это скафандр для нашей души, чтобы мы могли реализовать, выполнить какую-то миссию на планете Земля. Звучит как какая-то фантастика, какая-то это, это бред сумасшедшего. Ну, нет, я в здравом уме, в трезвой памяти или как там правильно юристы пишут. Трезвые в святой памяти. Ладно. Вот, поэтому есть такая проблема при голодании. Я бы мог это все убрать, принимая легкие препараты, но я это делать не буду и не могу. Вот такие вот дела. Организму организм пытается выжить, и это один из методов. Потому что в принципе голодание, особенно голодовка, именно голодовка, разница существенная. Голодание и голодовка, это гра голода голодовка, это грань между смертью и жизнью. То есть это бег на выезжих. Какой бег тут? Бегать ты попадешь, тут встаешь, голова кружится. Слабость, сильная слабость, головокружение и так далее. Это ходьба, это, так назовем, голодовка, это бег, бег, бег, звучит красивее. Ладно, это бег в определенном направлении. А направление простое. Хочу сделать компанию Samsung лучше. Вот. В ближайших видео я постараюсь рассказать, какие изменения. В лучшую сторону, в худшую, в лучшую. Да, ребята, и такое, мне кажется, есть. Я расскажу, какие изменения лучше, и худшую сторону в моем теле произошли. И да, это не лы, это не опадение волос от голода, хотя волосы выпадают. Это я постригся. Вот такое вот, чтобы быть красивым. Вот. <клёх> На этом все. Подписывайся. Спасибо за донаты. До сих пор действует сегодня, у нас в месяц, до сих пор действует акция «Проведи эксперимент на моем теле», «Сделай тест на витамины в различных ситуациях», учитывая, что 66-й день. Кто хочет, мне на это жалко денег, так что хотите, донатьте, пишите только. Тест на витамины Samsung. Иначе я потрачу твои деньги Ах, на разумное потребление. Вот как-то так. До встречи в следующем видео. Подписывайся.